Ребят, всем здорова, короче, если бы деда в нашей квартире не было бы, никогда бы он не приезжал сюда, то я бы реально прошел бы эту игрушку куда быстрее. А так, ну чё, продолжаем. Бэтмен Архам Сити. Может быть, Бэтмен Архам Ассалон еще прошел бы на 100 баллов, Бэтмен Архам Сити тоже прошел бы на 100 баллов. Может быть, Амазинг Спайдермен нашел прошел бы на 100% и 100%. Так, сейчас... Грузится, грузится, грузится, грузится. Или может быть, Sims. Саны. Симпсоны. Так, Бэтмен Архам Сити. Так. Босс Фриз. Профессор Доктор Фриз. Так. Доктор Фриз. Я знаю, что мне Барбара там сказала, что против его, этого костюма. Так. Сейчас. Извините, ребятки. Слой Nvidia. Извините, видео не вообще это этим заниматься некогда ну фиг старый не понимаешь то что не ну, просто мне, ребят мне дрочить некогда я не я могу немножко так скажем утром днем или вечером подрочить ну так палец поли... ну короче немножко так должен быть в этом слушал с ума нора ну, я слышу твоего мужа и мне честно говоря не особо как бы он нравится это бессмысленно Здоров, мистер Фриз. Здоров, Фриз. Я тебя слышал, извини. Пора уже remember what happened last time. Don't try to take him on in a straight-up fight. He's too powerful. Okay, data's ready. Coming through now. Ай, блин. Мистер Фрисон из боя. Либо так, либо так, либо так, ну Либо дефектом конструкции. Эм, ну ладно, не я ложку попробую дефект конструкции попробую. Блин, ну Бэт, ну ⁇ -ка, ну ты... Ну отцепляйся ты ⁇ ёп! Ну эскейп на... Он просто так... Не, лучше по такому. бляж показать через конструкции рядом удар током может Субтитры сделал Лишь не Самое страшное, это когда ты его не видишь. На тап, так. Нужно продолжить менять тачку, так. Девять конструкции может, помощная электромагниту, удар током, глушилка, тросомед... А, не, ну... Мистер Фриз, ты где? Где, мистер Фриз? А, вон вижу его. I see your offence. You cannot hide. I can't allow Freeze to see me. He's too dangerous. как мистер победить а дефект конструкции обеспечить целом хорош защитного сможет а то есть блин то есть надо. Это не очень так хорошо, я бы сказал вам. Да я такой говорю. А ты... Он слишком опасен Ага Да знаю, Брюс Ага cold, Смерть холодная, Бэтмен Приними меня нору или умрешь. Победить мистера Фриза Так А как это сделать? Так как победить того человека, кто не может быть побежденный? Ага, конечно же, Бэтмен, Арфем Ассал, Арфем Сити, прохождение тут. Так, босс двуликий, босс двуликий, босс двуликий. Так, женщина-кошка, так, расслабляйте. Театр. Босс, мистер Фриз. Короче, ребята, пройдем мы с вами эту игрушку, но только немножко попозже, потому что я пока что не знаю, как его даже проходить. Этого мистера Фриза, и давайте всем короче, всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих эпизодах Бэтмена Архам Сити. А, не. ага, и скип назад надо, и скип, и скип назад надо. Короче, увидимся в следующих сериях Бэтмена Архем Сити. Пока-пока, ребят. Покеда, ребят. Всем. задать загружаем ага ну тут только так получается и все пока пока ребят короче давайте до скорых встреч